В магазине бабуля спрашивает, а у вас терминатор есть? Продавец, не моргнув глазом, отвечает, есть. И достает терминал для оплаты.